Друзья, решил сделать обзор, так как проходит шикарная раздача от Малконами или Malconomi. Они запустили сразу и Баунти, и AirDrop. Выполняя задание в Баунте, мы с вами автоматически делаем AirDrop в Telegram-боте. То есть нам останется лишь запустить Telegram-бот после того, как выполнили задание здесь, и заполнить данные там. Полную инструкцию у меня в Telegram-канале, а ссылку на него оставлю в описании под видео. Плюс здесь ссылки на Bounty и Telegram-бот. Давайте по Bounty пройдемся. Переходим в Bounty. Я авторизовался через Metamask, потом меня попросили ввести username и почту. После того, как заходите в аккаунт, Подтверждаете почту, где-то здесь было задание. Там в письме будет кнопка, нажимайте на нее и переходите сюда на сайт. Задание засчитывается. Подписываемся в Discord, Telegram, Instagram. Обращайте внимание на отправку данных. Для.. Сейчас, секунду. Лан не найду. Для Reddit, YouTube, где просят подписаться и ввести юзернейм без символа собака. Обращайте на такие детали внимание. Twitter просит символом собака отправить юзернейм. В Reddit без, то есть там надпись будет VFOUT. По твиттеру будьте осторожны. Размещение постов, репосты. То есть ретвиты не делайте все за один раз можете за два 3 дня растянуть я уже сайт добавил в закладки буду растягивать это удовольствие давно не было баунти компаний задание легкий здесь ничего сложного нет перейдем в telegram бот стартуем нас просят пройти капчу Выбираем нужную картинку, жмем кнопку. Подписываемся в Telegram-группу. Так как мы уже подписаны, жмем «Кантины». Подписано уже на Twitter. Просто вводим username символ собака. На Discord то же самое, вводим юзернейм, вот формат, обратите внимание. Ваше имя, решетка и цифры. Указываем адрес почты, который использовали для регистрации в Bounty. Вводим ваш адрес кошелька MetaMask. И на этом все. Можете приглашать друзей. Здесь дают реферальную ссылку на Telegram-бот. А тут вы найдете реферальную ссылку на саму баунти-компанию. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.